Около 30 лет назад, во время геноцида в африканской Руанде, погибло более миллиона человек. Основным разжигателем ненависти была одна из радиостанций Руанды. Всем привет! Это Радио Руанда! Света радости, любви, пропаганда Наша страна всех других стран лучше Только врагов у ней куча на куче не предатели, ренегаты Из-за них не зреют ботаты Похожи на нас, но инопланетяне Они насрали в нашей саванне Из-за них на Экваторе мороз Крокодил не ловится, не растет кокос На пальме кость слоновая не растет До чего же вредный народ? Хватит терпеть уже, это люди. Для защиты Родины нужны ваши груди. Хорош безсоботно плясать кизомбу. У меня ты, сделайте бомбу! Это гражданский долг ты, у то ты, у меня ты, у меня и бабы, и малыши! Оракулу волшебному слону Не мы начали эту войну Кто же сказал волшебный ананас Если не мы, кто не нас А если найдутся какие-то суки Что не захотят взять оружие в руки Кричите об этом во все свои гланды Вот предатели нашей Руанды А если по сути вы не крикливы Или другие мотивы, себе заработайте вы игру, пишите нам на У нас с руанцами разный цвет кожи, И все же немного мы с ними похожи, А значит, что скоро уже по идее Судить и нашего будут, Диджея. Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!